Путин слабый, очень слабый. То, что он делает, чтобы привлечь внимание Байдена, который назвал его убийцей. Чтобы заставить Байдена вести с ним какие-то переговоры. Чтобы весь мир видел, что Путин может вести переговоры. Конечно, Байден таким образом развязал ему руки. И сейчас Путин будет наглее, как любой бандит из подворотни. Пока ты ему по башке не стукнул, он будет вести себя нагло. Если ты врезал ему по башке, он будет с тобой разговаривать на вы. Это классическая формулировка. Поэтому я думаю, что это огромная была ошибка Байдена, то, что он позвонил. Я уверен, что Путин этого и добивался и говорил о том, что Путин добивается личного разговора с Байденом. Ни в коем случае нельзя идти ни на какие компромиссы, уж тем более нельзя идти на разговор с бандитом, с каким-то придурком. Нафиг он нужен? Что он из себя представляет? Что представляет Россия? Меньше процента мировой экономики, меньше 2% населения. Армия, которая еще создана Советским Союзом, катастрофически устарела. Которую возглавляет человек, ни дня не служивший в армии. Вор и жулик такой же, как и Путин. И придурок к тому же. Где военные, там всякие его шлюхи, да, там, четырехзвездочный генеральши и так далее. Да это же смешно просто. Сухопутные войска России соответствуют по численности сухопутным войскам Турции. Вообще во внимание принимать Америки как какую-то Россию мне просто смешно. Другое дело, что Россия сейчас является полем битвы между Китаем и США. Это действительно так. И Соединенным Штатам нужно подумать о том, как помочь нам убрать Путина и противостоять Китаю, потому что в конце концов Китай захватит Россию, это совершенно очевидно, будет ли это мирно, благодаря тому, что Путин сольет, или будет каким-то другим образом это выглядеть. Да, вот Вчера мы проходили 23-ю стратегему, постоянно в моих эфирах китайские стратегемы рассматриваем. Стратегема выглядит так, 4 иероглифа, дружить с дальним, воевать с ближним. Это классическая стратегия. Китай, Почему думают, что сейчас Китай будет по-другому поступать? Конечно, нет. Конечно, Китай сейчас цапнет то, что под руками, то, что плохо лежит. А плохо лежит Россия. Путина, дурачка, подначивают еще с той стороны. Да давай, давай, на ну украинцев там наезжай. Я же вам рассказывал историю, причем она уже достаточно давно случилась, когда какой-то аналитик такой, который выступает в СМИ, а я даже его показывал по, у себя в программе, но он, правда, там в Твиттере, где-то еще, там в Фейсбуке, в основном в Фейсбуке творит, да, и он там что-то украинец, он такой ярый украинец, там выступал против, значит, ваты, а я смотрю, там ватники пишут на у него же, у него же, и как-то я смотрю, очень риторика похожа, и у ватников, и вот у этих бендеровцев, так их назовем, да, и я решил зайти к нему на Facebook, а я не зарегистрирован на Фейсбуке. И поэтому у меня удивительная возможность зайти через те ворота, где человек зарегистрирован изначально. То есть, если это будет Америка, значит я зайду на американский Фейсбук. Да? Если это будет Россия, как это ни странно звучит в интернете, но это так. И я к нему рванул, а у него все по-китайски. И я обалдел, и меня просят, говорят, ну вы там зарегистрируйтесь, и тогда все будет нормально, да. Но мне не надо было регистрироваться, чтобы понять, что это китайский э, тролль, который от имени украинцев пишет. Я уверен, что от имени ватников полно таких же китайских троллей, которые стравливают народы. Зачем? Ну, за, за тем, что в этой, в, в этой ситуации, когда пожар такой, и на всю Украину, и на всю Россию, очень хорошо граждан. Да, тоже одна из китайских стратегем грабить во время пожара. Я ни в коем случае не оправдываю там каких-то путинских козлов. Но что здесь есть еще дополнительные участники это совершенно очевидно. И особенно это видно. Вот мы говорили про Гиркина. В последнее время гиркинская риторика очень сильно изменилась. Надо немедленно задружиться с Китаем против Америки. То есть, этот контент. Тоже... Не скрывает радости по поводу того, что Лавров ездил в Китай, и он, безусловно, готов отдаться в экстазе китайскому старшему брату. Вот такие да, националисты то, что... у нас. Да, человек, который спасает свою шкуру, предавая страну и предавая свой на народ. Пофиг на христианство, пофиг на европейскую цивилизацию, лишь бы с кем, но против ненавистных пиндосов. Людей, главное говорит. не это, главное спасти свою шкуру Потому что ненавистный пиндос потащит его в суд ну, И об этом он думает Он не думает о ни о каких других делах, поверьте И удивительная абсолютная ситуация Любому понятно, вот даже из этих, кто там в ДНР, ЛНР воевал У кого там броня 7 сантиметров Даже им понятно, что Китай нам самый страшный враг Америка, вот предположим, даже Америка захватит Россию что вообще невероятно и не будет никогда. Но предположим... Они не привезут в Россию американцев и уж точно не населят сюда французов, там немцев и прочее. А, а Китай заселит сплошь всю Россию, не останется ни одного русского. Не то что русского, любого коренного народа. Посмотрите, что Китай делает с мусульманами. Зачищает и уничтожает. Посмотрите, Китай, что начал делать с христианами. В лагерях христиан отправляет на перековку. Вариант, что Соединенные Штаты захватят Российскую Федерацию, то жизнь... Мало чем будет отличаться, разве что в русскую, э, в лучшую сторону, потому что менталитет-то, собственно, мало чем отличается, кроме того, что меньше пьют и воруют. А так, э, многие говорили и раньше, и политики, еще при Советском Союзе, что народы тянутся даже друг к другу. Это не китайцы. Ну, конечно, это абсолютно разные цивилизации, это абсолютно разная ментальность. Но в следующий раз мы Будем проходить 24-ю стратегему в понедельник. А для этой стратегемы характерно знаменитое древнекитайское выражение. После того, как поймали зайца, из собаки варят суп. То есть собака, которая принесла зайца, она уже не нужна. Зайца она поймала, и из нее суп сварит. Вот так и из России сварят суп, это совершенно точно.